страх как раз и является одной из главных причин которая побуждает болезнь любую болезнь страх усиливает любую болезнь в человеке а радость наоборот отгоняет болезнь радость смех веселье понимаете вот радость это самая мощная и оздоровительная энергия поэтому Ищите любой способ порадоваться. Порадоваться своему ребенку, порадоваться котенку, порадоваться погоде, порадоваться чему угодно, своему телу, сделать какие-то упражнения там, и прочее, э, полежать в ванне, там, массажик. ну что угодно, делайте что угодно, чтобы доставить какую-то радость э, себе. И тогда у вас э, все э, будет намного лучше. Вы будете чувствовать себя комфортнее, а главное, эта болезнь к вам не подойдет. Радость ⁇ самая сильная энергия по защите человека. И вот иммунитет как раз, и вот в частности тимус как главный орган иммунитета, он как раз живет на радости, на тоске, на страхе, он погибает. На радости он... Раскрывается, äh, да? Раскрывается. Знаете, вот почему радость... Человек говорит, я лет, в радости как будто летать хочу, А раскрывается крылья, даже у Тимуса крылья раскрываются. То есть он же как бабочка начинает. такой вот. Поэтому вот этот момент я бы обязательно посоветовал. Ищите способ порадоваться. Насколько настроение влияет на наш иммунитет? Влияет радикально хорошее настроение повышается, плохое настроение падает. Это однозначно. Это, я думаю, всем ясно. Вот вопрос в том, как поднять это настроение. Вы знаете, чаще всего теряют настроение, теряют, как вы сказали, складывают крылья те, кто вообще-то не летал. Когда ты летаешь, тебя очень трудно, тебя очень трудно сложить крылья. Ты ты просто не представляешь, что ты можешь сложить крылья. Потому что ты летаешь. Очень многие живут, не реализуя себя, не реализуя свое предназначение. Живут не там, делают не то. Иногда живут не с тем. Понимаете? И от этого они не летают. Они не летают. И по сути они все время со сложенными крыльями. И чуть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 Радости больше уверенности. Уверенности вот в чем. Имейте в виду, восстановить легкие можно. Потом процентов 50%, 40% пораженных, 60%. Легкие восстановить можно. Смотрите, легкие всегда, проблемы с легким всегда говорят о том, что в человеке недостаточно проявлено любви. Он мало отдает любви и мало получает любви. Отдавайте больше любви, делитесь любовью. Утром проснулись, мысленно со своим телом пообщайтесь, полюбите его, погладьте. Тело мое, я люблю тебя, прости меня за то, что я не обращал внимания на э, все это время на тебя. Ты мне служишь, а я с тобой так обхожусь. В общем, поговорите с ним. Я люблю тебя, я благодарю тебя, мы будем жить, э, я буду с тобой заниматься. То есть, понимаете, поговорите с телом. Поговорите со, мысленно, поговорите со своими родственниками. Каждому сделайте какой-то добрый посыл. Я тебе желаю то, я тебе желаю то, я тебе желаю то. Прости, я буду, буду снимаю все обиды, там прочь. Поговорите это. Это утренняя должна быть зарядка. Понимаете? Вечером ложитесь. Снова сделайте то же самое. Вот и имейте, еще раз говорю, будьте уверены, все можно восстановить. Потом выйдете на наш иммунокурс это иммунитет сразу поднимется оживет и ваш тимус ваша иммунная система вас вылечит вас выведет из уберет все последствия это действительно не та болезнь который э, забирает гарантированно полностью нет из этого можно выйти